Приполагалось, что мы поедем и, Слава Богу, что мы сбежали. Можно мне еще один? Если да, у тебя два блага. А? Будь свободном будь каждый Можно ну, ну, у, у тебя? Она пьёс-попёсик. А, Какая-то Она а, ну, в общем, то, что, что уже давно а, произнесено и считается такой классическим поведением беседенки. Э -э и в на самом деле так многие делают. И это как то бизнес-план. На будущее Мама, она не еще кокалгаятесь? он Так. Ой, она еще я то тут питью. Как вы? на на красную. полиции. Дай, мама. Мама есть. Мама. Человека, и тебе гарантированно гарантированный некий статус. статус вы режете, вы режете, что за прощанье? Еще что-то такое. Вот. Других вариантов просто нет. В обосхревшейся mm -hmm. конфликте между Западом и Европой, это особенность сейчас болезненная, не предполагается вообще никакого второго варианта, никакого мнения твоего. Что ты там делаешь, что ты там делаешь, что ты там делаешь, Ну вот мы столкнулись э, э, этим, бывает, и, э, физически, которые мы переносимы, в да, здесь, У нас не сложилось не то, что биология, но выяснилось, что здесь минус не открывается. Вкусно, да? Ну, вот поэтому мы как-то как как как направили да? На мой взгляд, да? ситуация такая Я тоже долго бы думал, вот, там, когда вы спрашиваете Когда вам так этот Я думаю, как это могу произойти А он подходят обычно вот, так, С того, как с на С теми-то семи которые не выглядят Ни как-то ни как цегадь, ни, шульма, ни, я не знаю, кого боятся я, у меня нет да, достаточно, так сказать, фактуры, чтобы сделать, чтобы сделать версию, Но я могу только порассуждать. Прежде чем, мы ведь ехали в Швейцарию, у нас там в Швейцарии очень неприятный кейс, у нас в Базиле украли детей и тоже это очень мало того заинтересовало, даже когда проехала полиция, в общем она особо не заинтересовалась о чем там говорим помимо, у... помимо того, что сказали, детей, у нас вообще все украли компьютеры, вот этот, наш весь ар архив скажу, архистический да и вообще все, что можно было основное, все руки это сделали э, люди, которые называются правозащитниками из-за того, что мы отказывались идти в лагерь для беженцев лагерь для беженцев представляет себя подробными ну, частными э, э, очень строгими правилами и в общем-то это такие небольшие комнаты без окон, без особой вентиляции это бункер, куда просто напихивают человек по 20 на 13 метров они там могут только лежать И даже если они захотят все встать, это невозможно технически вот. а мы отказались, кстати, ну понятно, согласитесь, добровольно пойти вот, а тогда нам тогда вот было совершено такое похищение детей падение на нас, уже, ну, там нас избили довольно сильно. Прихлопалица не заинтересовалась этим делом. Постепенно, учитывая все-таки, что мы медийные фигуры, что у нас есть определенные знакомства, мы э, просто усилием, невероятными усилиями как-то добились, чтобы нас через месяц допросили, о том, что через месяц, не, не, не вечером этого, ну как бы обычно, если что случается, ну, чем быстрее, тем э, лучше э, получить максимум информации. Там, от потерпевших, от нападавших, то вообще, да, пытаться ползать держать, вот через месяц провели допрос, это причем мы настаивали, понимаешь, на этом допросе, не им было это интересно, а как бы нам было интересно, сбежали мы из лагеря и так далее, вот, потом э, нашли э, каких-то юристов, тоже только благодаря тому, что она нас кто-то знает, то есть мы вышли, на юриста в Швейцарии, на юриста Романа Поланского. Помнишь, у Поланского были проблемы в Швейцарии? Uh -huh, uh -huh. Он, он там пол, полгода даже провел под домашним арестом. Uh -huh. Ну вот, чувак, э -э, это топовый юрист, он сказал, я сам не могу этим заниматься, но я кого-то вам порекомендую. Рекомендовал кого-то uh -huh. и так далее. В общем, каким-то образом это дело развивается. Потом мы рассказали это все Шварценбургу, у него уже швейцарский швейцарский паспорт. Он сказал, что ну, я, я, я поищу напишите мне письмо, я это отправлю в чистое посольство, может быть что-то там, хотя он, в принципе, уже человек выкинутый из политики, он может только ну, благодаря своему авторитету что-то сделать, да? Вот, наконец-то, спустя практически год, это было в марте прошлого года, мы договорились о личной встрече с юристами mm -hmm. на которых мы, во-первых, посмотрим там а, осталось от этого нападения осталось видео самое главное, оно сейчас засекречено но, а, тем не менее, поскольку mm -hmm. оно является буквально единственным доказательством в деле оно фигурирует мы, мы посмотрим видео сделаем какие-то свои еще замечания может быть это поможет в установлении личности нападавших и так далее и так далее и вообще а, встретимся наконец-то с юристами ведь, э, э, надо же общаться я имел, как я считаю, такую ну, наивность обратиться к своему чешскому пражскому юристу Павлу Улю, написать в э, суд здешний и попросить э, разрешение на выезд, поскольку решением суда я, мы обязаны здесь находиться на территории Чешской Республики, не, не можем покидать. Вообще мы покидали, вот, допустим, мы были в Берлине, мы не ставили об этом известность, и так и надо было сделать. Ведь на самом деле, ну, никто не отслеживает эту фигню. Нет, вот я решил все сделать по грамотному, мало ли чего, давай получим разрешение, мы же действительно... Потому не что не правы, мы заинтересованы в исходе швейцарского кейса, и мы Чем мы хотели, потом, будут, чем потом будем говорить, если нас где-то там задержат, а то мы покажем разрешение. Любое сотрудничество с властями – это глупо. Добились этого разрешения, и у чуваков появилась дата отъезда. Я очень далек от каких-то эм, принципиологических теорий, но я не могу подъяснить это иначе. Ну, никогда к нам не подходит вот так вот. Ну, надо как-то очень отличиться, да. Я даже не знаю, что надо сделать, на самом деле, в Чехии, чтобы обратить на себя внимание мусоров. Вот. У них появилась дата отъезда. Потом мы пришли на встречу с юристом, просто чтобы проконсультировать на, вот, э, с пражским юристом, как раз недалеко от Ангела у него офис. проконсультироваться Буквально за два часа до отправления. созвониться ну, опять а, а, с базильскими юристами. Это в Базеле было. С базельскими юристами. Еще раз произнести, что да, мы едем. Что встреча состоится и так далее. Я не знаю почему, но мне кажется, нас спасли, нас спасли просто от офиса. А как еще? Ну вот. Потом... У них было э, главное требование. Видимо, они хотели, а, не позволить нам выехать, б, заставить нас попросить э, политическое убежище немедленно. Поскольку мы действительно до сих пор, мы находимся с июня прошлого года в Чехии, мы до сих пор не попросили убежище. Вообще, что у этого есть объективные причины. Э, мы сейчас не можем просить убежище, потому что, если мы это сделаем, э, просто вышлют назад в Швейцарию и посадят опять в подземный лагерь. Но мы, в конце концов, э, приняли решение вообще не просить убежища, о чем заявили через них, что мы не будем прибегать к такой форме защиты, как политическое убежище, потому что мы не понимаем от кого мы защищаемся и у кого мы просим политическое убежище. Мы здесь столкнулись с гораздо более худшим отношением, чем там. Но нельзя просить, получается, мы должны просить политическое убежище от волков у шакалов или я не знаю как, от, от медведей у волков. Ну как-то довольно нелепо. Мы приняли решение это не делать, тем самым поставили а, чешские власти в такую очень стр... странную, странную ситуацию. Еще когда я сидел здесь в Праге в тюрьме, а, все випы высказались о, о том, что ни в коем случае, конечно же, такого крутого диссидента, борца там за свободу нельзя высылать туда, там его ждет несправедливое судебное разбирательство, а, и потом там его ждут какие-то пытки в тюрьме и так далее. Это высказался и вице-премьер, об этом высказался и министр юстиции об этом высказался тот же Шварценберг то есть человек очень уважаемый в, в общем об этом высказались, высказались все кому блять надо об этом высказаться потом вдруг выясняется что у нас несколько иной взгляд вообще на ситуацию э э с просьбой об убежище и наконец в принципе наш взгляд на Европу и на э вот эту вот войну которая, информационную которая ведется между Россией и Европа у нас, в принципе, другой, другая точка зрения. Когда эта точка зрения начала проникать, мы поставили их, по сути, в неловкое положение. Они понимают, что они должны защищать людей, которые не разделяют их точку зрения и отказываются, в общем, идти в русло. То есть просить убежище, читать лекции в университетах о том, как все ужасно. Но блин, как это произойдет. Еще раз говорю, я не хочу проводить какую-то прямую параллель между вот тем, что случилось в отделении на Ангеле и э, вот тем, что я сейчас сказал. Но, другого, э, но другой у меня версии тоже нет. Э, я понимаю, что в принципе все, что делали с нами, и так делаются со всеми нелегалами. Но мы не нелегалы вообще. Вот Каза говорит, что мы нелегалы. Это она не, она не права. Мы не нелегалы. Мы решением суда у нас есть здесь. Мы сейчас здесь находимся легально до тех пор, пока суд не, допустим, нас не выгонит или наоборот не примет. Это решает суду. Сейчас мы в статусе, ну, под подпиской о невыезде. Мы и легально здесь находимся. Мусорам об этом не сказали. Опять же, я думал, может быть, их просто подставили, но, с другой стороны, трудно подставить мусоров, потому что у них зеленый свет на такое обращение с нелегалом. Когда нас арестовали еще в сентябре, после того, как я попал в тюрьму, здесь нас отвезли не вот здесь вот в участок, это же просто обычный участок на Ангеле, а в Колине у них есть отделение полиции, э, миграционной полиции, вот там просто пиздят всех, не без разбора, я сам удивился, там при меня, допустим, цыгана просто чуть не убили, парни вот того вот твоего примерно возраста, просто на нем скакали пять чуваков, я по сравнению с ними маленький, понимаешь, это такие лбы! Но это полицейские, такое элитные элит, как элитное подразделение. Понимаешь, я им даже не по плечо, я им где-то вот так по грудь. Ну как на них смотришь, думаю, пиздец, если сейчас с таким придется драться, но тебе ничего не останется. Вот. Потом также меня избили. Потом, значит, привели какого-то украинца. У парня, он, вообще мужик на самом деле, ему лет, наверное, 25. У него просто было просрочена виза на три месяца. Он прям чуть не обоссался до меня, он говорит, бля, какой пиздец такой, у него прям коленки-то Я говорю, успокойся. Говорю, у тебя очень никаких проблем нет. Ну что с тобой могут сделать? Посмотри. Говорит, посмотри на мой случай. Он говорит, нет, нет, нет я так, так жалею, что чего-то там тор. Вот это такое отношение к нелегалам, или как угодно их можно назвать, к мигрантам. Оно, видимо, санкционировано как-то сверху и, в общем-то, поддержано обществу. А, полиция, когда так действует, она не думает, что он что-то нарушает Но не будет человек в здравом, вообще не будет даже русский мусор Вот так вот бить женщину, приковав наручником, прямо на глазах у ребенка До ну, этого должны быть какие-то безумные причины Либо он сам должен быть абсолютно сумасшедшим человеком Причем желательно, наверное, под наркотиками И желательно, наверное, не первый раз и так далее И где-то там, ну, это, вот, это, в Москве, это в Москве, допустим, а это не практически это не невозможно не Это должно быть где-то совсем в дикой жопе значит, просто то, что он делает, он уверен, что он, в общем-то, прав. Понимаешь, ну, когда, допустим, э, ведь э, трудно поверить, что, допустим, э, всех евреев, когда сжигали в печах, люди, которые это делали, они думали, что они делают какую-то хуйню. Ну, ты, ну, не будешь ты делать это, один раз можно сделать хуйню. Ты же не можешь это, там, из месяца в месяц сделать эту хуйню. Видимо, была какая-то уверенность в том, что, в общем-то, они делают какие-то, ну, справедливые вещи. Он был вот мусора, которые и меня били прям по голове вот так. Они полностью были уверены, что в принципе они делают что-то правильно. Один особенно злостный, он уходил да, от меня к нему в комнату. И я когда ему сопротивлялся, я оторвала ему перчатку. У меня есть трофей палец от его перчатки. И Олег говорит, ко мне пришел, да, я смотрю, что-то у него перчатка порвана, когда он меня тоже бил. Я открыл свой Каждый раз, почему когда они меня... Такая, как меня. Бы, они неплохо эгипированы. Меня... Но mm -hmm. говорю, почему перчатка рвана? Ну, Она у меня где-то с собой -то. может, покажу. Меня отбили за четыре захода, четыре раза, и э, каждый раз, когда они это делали, я кричала Олегу, что меня бьют. И каждый раз, когда потом уже открывалась дверь в помещений, потому что другие какие с нашими шусь. бумажками бегали туда-сюда, э, он мне вот так вот, другой уже, второй мужик огромный, закрывал мне вот так вот э, перчатки, того, чтобы я не орала. Потом демонстративно прям по тебе, при мне прям начали рвать одежду, так сняли с надежды, начали рвать. Порвали рюкзак. У меня из рюкзака все Знаешь, выучили, выходили, делалось. поэтому они делали это специально. Какой целью? Чтобы мы попросили убежища и что? Не, не знаю, чтобы не знаю. они, Слушайте, чтобы зачем их Зачем вам боялись? это нужно? Но кто-то, значит, мусорам сказал, как себе. Вильмон сказал, вот сейчас, вот эти люди, они нелегалы, надо их задержать, и как-то что-то им рассказать, что-то объяснить. Ну, это вот агрессивное отношение, о котором вы говорите, оно я так понял, что было до момента, когда они все-таки выяснили э, нет. Не совсем так. На самом деле, я не знаю, как ты это все рассказывал, на самом деле, Козе же удалось связаться с людьми, которые связались с юристом. И юрист перезвонил. Когда им стало понятно, что. В общем я когда им стало туда. понятно, что мне звонит юрист, он но. Высокий телефон но начал снова бить меня. Что там остается? Они, в общем, -то, запалились. И, в общем-то, они поступили на самом деле логично. Они как можно быстрее от нас избавились. Юрист отказался приехать. Я говорю, давай сейчас просто приедем, войдем. Мы, они сейчас там, смена, не, смена та же, лица те же. Но мы же быстрее их всех опишем, чем когда-то, потом, на следующий день, когда все сменится, кого-то искать, ну, как бы, этот, не этот. А сейчас они все там. Ну, вот он просто никак не, от, не отреагировал на это. Опять же, я далек от каких-то конспирологических теорий, но, видимо, и он знал что-то об этом. Ну, знаешь, чуваку звонит клиент и говорит, меня сейчас меня сейчас избили в полиции, подъедь. Ну, типа, я зону, там, давай встретимся в конце недели. Я говорю, я говорю, мы просто избиты сейчас в кровь, э, просто <сíck> я <сíck> тебе звоню. Ну, типа, вот. Так вы обращались потом, вы пытались снять погода, нам сказали, что это электрошок, как бы у них нет Они у записали, экстрасы. да, все, что видимо, вот у меня был фингал, разбита губа, вот рука мне до сих пор я не могу. Не нет там не там тоже немножко Синяки ну, на спине там, они не стали а, они сказали что у нас нет врачей которые это делают ну мы начали настаивать запишите с наших слов вот козе удалось давиться у него в справке написано, написано что, что, что это что произошло в полиции мне он отказался это писать потом э, он, я... прекрасно известно что если шокером бить через одежду следа не будет казались записать, что это было шоке. Ну, написали просто удары ногами, руками. Указы просто отказались снять побои, да? Потому что врач, типа, у нас хирург, мы только на переломы. Я запишу с ваших слов а что мы, я вижу на, на Потом мы взяли тоже Махонина вот этого, которого шла, пришли снова, сказали, давайте внесем, давайте, наконец-то, оформим нормальные справки, нам потребуется они в суде. Они говорят, почему должны что-то вносить? Я говорю, а, они говорят, мы не были там. Я говорю, ну конечно, мы там не были, но вы с наших слов это пишете. Так это обычно делается. Человек пришел к врачу, говорит, я шел, упал. и Врач, врач записывает, шел, упал, на лестницу, споткнулся, или полиция. И вот, в общем-то, не должно ебать. А, да, он просто должен записать своих слов. Вот отказались записывать с наших слов. У нас есть какие-то справки, в которых что-то такое там отражено. Да? В моем случае просто на, написано там синяки, а указы написано в отделении полиции, да, это лучше. Но то есть имеется документация, есть даты ну, и так далее, да, в есть, чего. Есть, да. а, Вопрос еще у меня по поводу такой просто общей по поводу вот, вообще этой логики, да, то есть они э, бы хотели видеть вас в качестве вот, как, э, диссидента, диссидента, просящего политического убежища здесь, и их интерес как бы, в чем заключается вами, почему не хотели вас выпускать, почему вас Знаешь, э... наверное, ну, опять же, это такие безумные версии, но а других у меня нет. Значит, у них близится суд, он никуда, его можно отсрочивать, он, кстати, уже довольно сильно отсрочен с сентября месяца. Близятся допросы, близятся решения. В здравом уме они не могут нас выслать туда. но это, в общем, довольно сильный живой удар. Получается, что люди... В общем, наш же случай, он до известной степени вообще классический. Если уже и давать кому-то политическое убежище, то вот наш случай подходит как пример, об этом говорят и юристы, мы действительно много консультировались. Но а как, как это сделать, если человек не просит убежища? По идее, никак. Мне просто интересно что здесь интерес, потому что ну, как бы, я так ощущаю вот эту актуальную типа, риторику политическую здесь, в Чехии. Мне кажется, что, как бы, в принципе, и не очень-то и выгодно и интересно иметь. Как бы, ну, политических ну, в смысле, диссидентов из России. то есть... Нет, классических больших... нормально. Классических нормально иметь. Классических нормально. Статусовая такая имиджевая, имиджевая А песня. вот э, нестандартные случаи, от них все, конечно, пытаются mm -hmm. дистанцироваться. Но все-таки меня удивило, что вот таким образом тоже. Меня удивило, что вообще бьют женщин. И что я была с ребенком, что вообще это, что это позволено. Слушай, ну даже... Перед тем, как меня. бить, он вот так вот взял, с меня бросил в шапку и начал просто по лицу хуячить. Меня это удивительно. Ну, в общем, меня в России не приковывали ни разу наручниками. Тем более для того, ну, чтобы по, сбить. То есть, по идее, ну, конечно, можно шокировать человека, и человек шокированный, делает все быстрее, да? что ему говорят, да? Это странный, очень идее, очень идея, простой, ну, это странно, просто очень По идее, ну, простой. то есть они говорили, говорили простите убежища. По идее, ну, опять же, это такое нелепое предположение, но то есть мы могли бы в тот же вечер, допустим, может? будучи избитыми, сказать, да, просим, это было бы зафиксировано, и часть проблемы была бы снята. Но, в принципе, в любой момент можно а их потом. А может это задача наоборот, чтобы мы не просили убежища, поэтому они и так поступили. Может, чтобы мы убирались, допустим. Да мы с нами же, в общем-то, не э, как бы не не претендуем ни на что, мы же не просим ничего. В принципе, мы бы и сами убрались. В общем, в общем, вот такое вот очень... Ну, что говорить высокие слова о том, что запугать нас таким образом не получится, а только разозлить? Ну, понимаешь, мы настолько, в общем, честно говоря, нет более угнетаемого человека, чем эм, чем семья, чем, чем родители, особенно это многодетные. Уж, он им можно просто вообще вертеть, как хочешь. Он сам все это сделает. Если у меня сейчас забрать ребенка, меня не надо конвоировать, заказывая наручники. Они так и сделали, не когда надо меня волочить меня послужили. по асфальту. Я сам пойду. Понимаешь, вот так вот с козой и сделали. Меня отволокли, ну, типа, но все -таки, а, типа все-таки я могу оказать хоть какое-то сопротивление, да, хоть кому-то. А с козой даже не стали так делать. Просто вывезли коляску и повезли ее на сама на заклание. А как еще? Вот говорят о том, что там надо бороться за права кого там, трансгендеров, ⁇ кое-мое, может быть. Но уж кто, кто протесняет, кто вообще не защищен перед системой, так это просто родитель, у которого есть дети. Получается, варианты сейчас такие, что да, у вас вот эти, вот эти висят дела с разговором получается, по да, в традиции деградации. И в то же время есть все-таки это вот возможность, которую вы для себя исключаете, просить просите физического яича, да? Я лично уже точно исключаю эту возможность. Это противоречит просто Европейской конвенции, в которой написано, что должны соблюдаться права в стране, Но я уже не буду бояться. Через защиты. А его нет. Это не имеет смысла. в принципе, примерно то же самое было везде изначально это было поставлено вот таким образом, да, что это как бы ну, что-то за что-то получается, что как бы, а, облегчается процессы какой-то там ну, бумажный, да, то есть вам помогают получить какой-то статус, но вы должны себя определенным образом продавать, как бы вот, вот, вот средства, ну, в, да. в общем-то э, э, исключений не было. были когда-то, может быть, там 60 или 70 лет назад случаи, когда массово уехавшие люди, ну там из белого движения монархиста, они потом э, э, искали, искали способ вернуться. Э, был, были массовые примеры, когда уехавшие еще э, в далекие времена гражданской войны люди отказывались получать, русские люди отказывались получать паспорта других стран, им давали паспорта по целая, пока, целая как бы волна, есть людей, они сейчас ну у них сейчас по 80 лет, тех, кто еще жив, э, я читал тоже эти случаи. Они им было настолько, как бы, э, ну, они даже не рассматривали вариант получить, допустим, э, французское гражданство или какое-нибудь там испанское погозджес. Ну, в общем, это было вообще им не нужно. Они очень гордились именно тем, что они русские. Они так всю жизнь гордились. А потом э, была очень стандартная ситуация, когда э, рисовалась картина снимаю, ä, попрания всех возможных прав человека где-то там, в том числе в Советском Союзе, и не только. Это же вообще такая типичная разводка, которая называется «Правозащитные войны», да, обвиняется, обвиняется страна в постоянном систематическом нарушении прав человека, и потом ему нужны примеры. Нельзя обвинять без примеров. Да? И эти примеры просто на потоке им всегда поставляются. Причем, в жили не какие-то там бомжи или алкаши. Примерами случились стара, художники, писатели, общественные деятели, ученые. В общем-то, именно те примеры, которые и нужны. Какая разменная монеты получается? Скорее просто, ну, какой-то вот такая вот купля. Да? Тебе дается что-то, взамен, в общем-то... И они, многие же действительно не брали, когда, а, когда это говорили. Они действительно рассказывали, и я могу рассказать о том о неправомерном преследовании у меня на родине, в принципе. Но вот с нас, поскольку мы были известны, значит, Отвали, и пожалуйста. в основном именно мы были известны своими протестными акциями, да? от нас уже как бы по факту требовалось все это. Когда мы начали отказываться, когда мы начали буркаться, наше положение начало ухудшаться. И вот сейчас оно находится, наверное, уже на той стадии, когда это уже нельзя Давай. решить, э, но ну просто нельзя уже договориться. Пытались, вот договорили по поводу пазля, э, да? Ну, там игрушечка, да? ну, там рига, там, игрушка. Там. не думал, что на самом деле ему очень интересно. Это очень... Нет, Зора сказала просто, она не понимает, поэтому она не, не участвует. Интересно, интересно, просто они пытаются еще как-то сессию. Да, ты был под камерой. Да, Окей, мы ждём. Отлично. Окей. Сейчас я просто, если у вас голос, я не могу, ну не хочу пока без камеры, чтобы это осталось э, запечатлено. Что, как бы неинтересно в плане для этого материала и так далее, но а, а, а, найти, найти вы сейчас работаете, ну как бы юрист у вас месяц какой-то, да, котором, как бы, ну, его, интерес, его интерес его интерес это экстрадиция понять. депортация, все остальное ему неинтересно, а, ну, то я есть он есть... хочет выиграть эти дела, ясно ясно, то есть как бы он просто думал немножко так эм для, для партфолио иметь такой случай да, да, для ну, в принципе, да. Ну, знаешь, допустим приезжать в Война, может он, а может кто-то еще но лучше же он, да. ну, понятно, что он с этого, допустим, денег ну, по крайней да. мере от нас не имеет, кто-то да, ему за это и платит а может быть, кстати, даже и нет значит, не, э, в данном случае это не так важно в моем случае интерес имеется, как бы а тут он, а тут он а попадает в ситуацию, когда люди, в принципе, довольно конфликтные ну, да, да, да. он-то думал, что сейчас там Раз-два и готово, и вот, пожалуйста. Не, просто вот это вот если будете раздувать эту ситуацию с произошедшим участком, то не, это... не, не нет, ну, в смысле, ну вот э, это помешает вот этому кейсу, на, на который он потом может дать свое портфолио. Но в принципе у него интерес с тем, чтобы как бы избежать. Может, поэтому он и не отвечает этих да. А если вы будете Кстати, скорее шанс, всего, он то... не будет отвечать на этих допросов. Да, да, да. Он уже написал, у меня неделя отпуска. Ну, Почту <мех> можно <мех> читать? <мех> Держусь да, он... Но... неделю отпуска. Ну почта, то можно читать? Не, потому что это Нам можно нужно на какой-то другой юрист против мусора пути. Мне нужны просто советы, а я сама есть... могу написать. Сам по написать себе юрист довольно хороший. Сам по себе. Он Очень опытный. и. Потому что это другое дело. то есть Это помешает ему его главной задачи. Это в чистоте замуж. В чистоте замуж. В чистоте Mám a možete si vám vrátit se k druhým, tak s tím tam je málo, Ale to asi... Ne, ale Já bych to dala prostě, že je Ja się robię bez razy. 8 minut, tak, tak, tak, tam jest nasz A ty powiedz Саша, политический статус. Не, нельзя перебивать. просто а не сознание, то мы не Потому что они хотят конкурировать. Я здесь, на самом я хочу... Как житель Русской, это страшно, что и так далее. Они хотят, чтобы люди жили лучше, чем и так далее. Они хотят, чтобы люди жили лучше, в Они в Они на то, как бы не приступили, а они как бы но в Мы даже не сходили на площадку то. на только что Я сих пор хочу еще Yeah, okay, okay. Mm -hmm. Так, Получается, что Вы говорили вот по поводу э, Швейцарии, да, что тоже э, ну, был, ну, была ситуация, когда у Вас детей пытались или забирали детей, и они хотели, то есть это правозащитники, я так понял, да, то есть это они или те люди, которые себя так называют, и они себя, то есть, у них был интерес в чем? Они хотели вас принудить вот идти вот, вот э, в лагерь, от, Ну, ну в эту систему, да. Э, ясно. в Ну, а вообще просто э, они тоже склоняли вас к тому, чтобы получать и просить вот, а, об этот, этот, этот статус просить, да? То есть политически. Э, ну, в Швейцарии там даже там немножко ситуация, даже в каком-то смысле однозначно специалцы э, вообще не заинтересованы ни в ком, ни в каких бизнесах, ни в хороших, ни в практических ни в политических, ни в гуманитарных и так далее причем это именно, э, именно э, такая э, государственная риторика никто не скрывает э, и не э, допустим если, если в Европе в основном это делается довольно лицемерно особенно например, в Германии да, то есть э, политики вроде открытый приему беженцев а проблема предполагается, предлагается решать общество да? и там общество начинает говорить ну и подъем правых сил и так далее на этом фоне как во Франции да? то в Швейцарии вообще такого нет она не входит в эти Евросоюзы она конечно подписала она ассоциированный член а, вот этого все, вот этого международного договора о беженцах но наведется сон бесцеремонно и а, в Швейцарии ты точно ведь сразу дают понять, что это не нужно. Там очень мало людей, которые добиваются успешного какого-то статуса, и, в общем, все сразу говорят: "Избегайте Швейцарии, не заходите в Швейцарию, вот это точно вам не нужно". Особенно, если у вас нет каких-то железных доказательств и так далее. Но мы туда попали в роли свободе потому что за нас просто взялась взялась, взялась одна и сказала, что будет помогать. Но потом это опять, понимаешь, Шицарты на весь мир так смотрят свысока, мягко. Для них, для них даже немцы, это какие-то интерменшки, там, там которых можно иногда позвать. Вот, он, ну, общем, даже немцы говорят, блин, вот мы его ну, ну все это невыносимо, чувствует постоянно какое-то вот презрение. Смотрите, с презрением. А мы тоже тем более. вот И там не рассматривают, там как то есть они когда соглашались нам помогать имелось в виду, что мы просто тут же пойдем в лагерь и тут же там проведем два года в каком-то подземном блять и потом наш а, и а нам иногда будут там я не знаю что весточки какие-то своли свой. причем на нас давили чтобы мы шли именно всей семьей мы хотели как-то разделиться чтобы дети хотя бы не жили под землей все да, эти ну, годы но ну, ну, нас не слушали наивные... они хотели нас вот сдать туда да, то есть, как я сейчас понимаю, знаешь, я думала об этом, что они хотели какую-то компанию поддержки на нашем фоне, организовать, как вот они нет, ну, обычно делают Они ученики. хотели получить простые э, пиар-бонусы, такие, ну вот, вот мы там спасли. А мы бы просто сидели но, в лагере, они бы от нашего а, там. там. у них все просто, ну, ты приход, ты садишься в поезд, есть багажник, мы говорили о ты человека. туда ставишь свой чемодан, есть а, отделение, а, где, ты, где, где, где ты садишься в кресло и ждешь, да, полагается, что мы – это чемодан, а они это вот люди, которые садятся в кресло и это вообще норма там, это, это не какие-то там а, а, консерва консервативные консервативная общественность так думает нет, так думают правда все ну и вот мы с этим столкнулись, мы этого не знали мы попытались такие наивные люди объяснить, что у нас у детей очень негативный опыт, что они в России, у нас были куча проблем, когда тоже Каспер вот так вот а, менты украли и подкинули в больницу у неопознанного ребенка, и что вот повторение мы хотели избежать вообще таких ситуаций. Ну это не с теми людьми обсуждать, потому что они уже неинтересны. Ну, каждый, каждый раз, раз на охоте в что-то рассказывать, как там, его побили, детей как раз на его ходе. побили, но мало это кого заинтересует и так, и так же вот примерно это. Когда они поняли, что мы всерьез измерялись в лагере, они просто, особо не раздумывая, сделали то, что они сделали, в надежде, опять же, что мы переменимся. Ну как, если собак же как-то дрессируют, да? Шоколад осторожно, хотят, макают там за чтобы они больше так не делали. Ну, такой какой-то был подход. То есть вы на это пошли, когда ну, заручились какой-то поддержкой вот, со стороны вот этой администрации, которая пообещала вам, ну, в смысле, сказала, что есть... А вот ну, что такие, будем, да, конечно, заниматься, приезжайте. Да. А, а вариант оказался Стави вот... Вручей, это да, вариант. Подход, это э, то есть, э, да. на который нам не рассказали. Если бы они изначально сказали, да, приезжайте, мы у вас спасаем два года, там, изучите, как это делается, и вот... Мы бы, конечно, не согласились, но это уже... Узнали на месте. В Швейцарии вы, получается, прибыли когда? Это было год назад? Это было в начале 2015 года. Довольно давно было. Мы год провожили, больше года в Швейцарии. Мы родили там троих. Да, родился третий ребенок. Так вот тоже в общем, нелегально. В этом плане, кстати, там легче. там Ну, есть нелегально. нелегалом там прожить можно, если у тебя есть определенная поддержка, а здесь не сложно быть просто нелегалом. Да. Ну, а просто я еще не до конца понимаю по поводу, допустим, этой фактической стороны, да, то есть а они с, док с документами, вы из России, получается, перебрались в Швейцарию, там год, вот, находились? Нет, мы не из России перебрались в Швейцарию, но еще... в, Швейцарию, в Швейцарию, допустим, Коза поехал легально. И удалось сделать швейцарскую визу. Опять же, при помощи это здесь было, вроде бы, ну так, с шло все очень вменяемо. Где про Где-то Нет, Швейцарию. Не, но потом тоже предлагалось какие-то акции у посольства. Да, что-то там. Такие вот примитивно-протестные выходки какие-то. Мы сказали, что мы все-таки художники. Позвольте нам сами решать, как мы, какие акции делать, ну, тогда делали. вот и начались да, эти конфронтации. То есть да, начались, получается, да. что вы легально прибыли на территорию, как бы, да, а у вас заканчивается виза, и у вас остается, Мама, скажем так, ну, официально знаю, заканчивается разрешение знаю, на пребывание, и у вас как бы два варианта. Да? То есть вы или, или вот, ну, как бы, скажем, попадаете знаю, в категорию не знаю, нелегалов, не знаю, да, и потом решаете через суд, да, вот эти да? депортации или да? просите политическое убежище. Нет, не легалом, там этого не решат. А, ты как останешься оставить. человеком без статуса до тех пор, пока у тебя не начнутся, принять, нет, никак. Короче, не начнутся проблемы. Нет, там тут никак, пока не начнутся проблемы. То есть, если, допустим, человек дико обеспечен, наверное, они, в общем-то, никогда не начнутся. Mm -hmm. Если ты же ты хочешь добиться статуса, mm -hmm. то там нет двух вариантов. Mm -hmm. Шевцарец уверен, что это вообще не тебе решать. Ты приехал, тебя не звали, и не тебе решать, что ты нам тут будешь рассказывать. Ну, то есть а вот значит, даже, не, даже не приемлем такой поворот что мы вот садимся, обсуждаем что-то да, у нас проблемы, у нас сложности у нас необычный кейс так, ну, я тут, я не на это мы отвлеклись а здесь мне кажется, опять же, ну знаешь иногда мне ну я просто расскажу что есть у меня сейчас в голове сейчас будет меняться очень сильно будет метаполитический ландшафт в мире. Он уже, в общем-то, начал меняться, этому поспособствовали и выборы в Америке, это способствовала довольно убедительная политика внешней Российской Федерации. Ну, то есть они в итоге продавливаются свои интересы. И э, Евросоюз э, сейчас находится в некой такой панике. Особенно эта паника касается э, людей, которых приняли в Евросоюз на права матч брать Чехи среди них. Да? Это как бы люди, которым сказали, ладно, мы ну, вас берем, а вы, пожалуйста, не уебывайтесь особенно. Вот. Начинается какая-то истерия, а истерия всегда <связычный> начинается с верхних эшелонов. А, то есть народу до известной степени, ну, в общем, <связычный> все равно, да? Народ себя не ощущает, да? А, привязанным а, вот, к этим изменениям. И мне, отчасти, <связычный>, мне, может быть, кажется, может быть, они сейчас вообще прям а, и это, это как-то отразилось таким образом и на нас то есть они как пытались а, убыстрить или надавить ну так как у них получилось то есть, то есть если привлекать для этого полицейских наверное по-другому в общем ты не может получить. ну вот сейчас думаю что дальше делать а, скоро у нас вклад в суток меняется? Ну, вы считаете, что просто в их интересах э, добиться от вас вот этого как бы э, заявления о... Мне кажется, что они были... Ну, то есть это очень... Это конфронтация небольшая или просто им это не нужно? Они хотели хотя бы... Хотя, скорее, вероятнее всего хотят, чтобы вы просто, ну... Ехали дальше. Или, неважно, либо возвращались, не возвращались, но это просто давление, которое оказывается тем, чтобы вы просто ну, не Покинули, покинулись, да? покинулись, покинулись. Да, да. То есть это как бы это, это, это просто медиальный кейс какой-то. и просто В ну, смысле об этом знают, об этом говорят, и это может навредить больше, чем и не нужно, не нужно как бы им лишних лишних проблем. Не знаю, с другой стороны, будет допрос, это же официально. Нет, знаете, будет посидуру. все равно, то есть никто не отказывается от... хотя ну, можно так сказать, что если допустим мы убежим, то они скажут, ну вот видите, мы хотели помочь, но они люди не системные, просто если выдавить человека, то как бы проблемы, он сам что-то нарушил, он сам не явился, он сам не сказал ну, эту, а, зачем тогда да. просить, а зачем тогда настаивать на а, убежище? Ведь если мы не попросим убежище, ему так придется, у них будет нормальный формальный повод, сказать, ну блин, но ну, если ты, ты отказываешься, то знаешь, ты приходишь в больницу, можешь подписать бумагу, я отказываюсь, там претензий никаких не имею, и идти домой. Ну, же, не виноват. Он предлагал, но он вот и отказался. А то привилок ты там можешь отказаться, каких-то еще. Главное, Может мы... быть, это результат не очень продуманный. Они... Вот, я... вот мне кажется, что сейчас начинается какая-то легкая эстетика, а в историческом состоянии люди чаще делают ошибки. Mm. Ну, то есть, понимаешь? Нет, так им, им важно просто заявить о том, что они готовы э, и рады помочь, но просто по сути им, им, им то хочется, чтобы вы, наверное, просто, ну, не создавали проблем вот и в дальнейшем. а то какие ну, проблемы создавали? Да? Ну, может быть, хоть. Или еще есть такая вариант, может быть, они пытаются нас на что-то спровоцировать. Но смотри, когда происходит такое, у тебя, естественно, есть желание как-то э, отреагировать на это. Возможности у тебя ограничены, как, в принципе, у любого человека, а у нас так тем более. Значит, остается очень узкая возможность ответа. Если это нельзя сделать в правовом поле, то есть через юриста, через какие-то заявления, через возможности каких-то судебных разбирательств, то, наверное, это можно сделать как-то по-уличному. Тем более я почитал, что чехи про нас пишут, они считают, что самая известная наша акция ⁇ это поджог автозака. Вообще очень интересная точка зрения, но только в Чехии, наверное, я читал такую точку зрения, что самая, самая известная, они очевидно, не самая известная. Самая известная наша акция ⁇ поджог автозака. Получается, если нас так видят, то они думают, ага, если им сейчас дать езды. Допустим, что они могут сделать? Что делают люди, которые обычно поджигают автозапия? Ну, наверное, они сделают что-то подобное, а у нас появится вообще возможность. Ну, если, все, ну, если человек нарушает уже уголовный кодекс, да, а тем более является нелегалом, то тут все очевидно. Я думаю, может быть, они просто, допустим, ждут какой, хотят хотели спровоцировать, получить что-то в ответ, арестовать и потом уже просто нормально выслать Потому что ты же можешь, как гражданин, Своей стороны ты можешь отбывать срок у себя на родине, знаешь, да? Такая, это международная фигуральность, То есть ты можешь здесь что-то сделать плохое, получить за это срок, и потом написать прошение о том, что желаю, желаю отсидеть Лена. этот срок у себя на родине. Можешь ей и выделить песни, морду и кофту? Ну, тебя обменяют или не обменяют, да. а просто вышли. Какие случаи есть, да? Ну, может быть, они так пытаются, я не знаю. Я, то есть, получается, в унисон, в принципе, то есть, интерес какой-то, допустим, есть, есть, чтобы, ну, то есть, у людей, оставшихся там в России, вас получить обратно, и, допустим, есть какая-то, скажем, э, ну, как бы способ, способ э, э, очень красиво в, в поле прав человека это осуществить, допустим, здесь, ну, чтобы вы что-то уголовно научили. Представить нас, не ну, людьми не объективно, объективно, да, да. Да. Они а тут уже, извините. Ну, я не знаю, насколько они, в принципе, ожидают, что вы будете, ну, как бы, здесь что-то подобное, ну, не знаю. это очень глупо, с той стороны, ожидать, что вы так глупо себя поведете, ну, наверное, не знаю. Но вы, получается, что связываете, в принципе, ну, то есть те дела, которые уголовно заведены сейчас в России, вы будете решать, да, и решать? Ну, тоже, знаете, нужно, во-первых, найти... Потому что интересно будет это все выслушать. Не вытирай меня руки. Не факт, что такие люди в принципе существуют в природе. А тем более у России есть очень интересное что принципиальное точнее о том, что наказание неотвратимо. Оно может быть отсрочено во времени, но оно в любом случае неотвратимо. И, в принципе, они всегда держатся этой позиции. И если они убеждены, что мы должны понести наказание, то это значит, что они просто его ждут, его ждут, когда это произойдет. Ну, кстати, да, ты, это идея, что они нас просто. И, и, и, и то есть вот так вот думать, что... Но ну, мы хотим это решить, мы беседуем с такими-то людьми. В принципе, есть какие-то намеки с той стороны, что вот, да. Но, с другой стороны, многие ни в чем не заинтересованные лица говорят, что вы можете попасть в такую же ловушку и там. Вам даже могут что-то пообещать. Потом, допустим, снова открыть дело. Значит, не мешает. Дело можно закрыть, а потом снова открыть. появились новые обстоятельство, появился свидетельства, появилось какое-то доказатель... новое доказательство. Давайте открывать дело и снова его э вести. Ну, такая ситуация. Ну, это такая долгосрочная игра, которая, как бы, ну, то есть, был, то есть желание, допустим... Ну, желание, допустим, желание бы с вашей стороны, как бы, было, да, то есть вернуться, потому что, наверное, за это мы время, озвучили, что вы его озвучивали здесь, ну, годы, получается, два года, да, выходит, практически, полтора, полтора да, 2015 года, или, В общем, за это время, что вы здесь побывали, ну, немножко, ну, не, ладно. Не, Поменялось мнение отношения вообще, к или восприятие вообще происходящего здесь и как это, ну... Нет, оно давно поменялось. То есть не было, не было? Поменялось отношения. Когда мы начали об этом говорить открыто, мы столкнулись там сразу с очень сильными бытовыми какими-то проблемами. То есть мы стали лишаться вообще писок, Люди перестали вообще разговаривать о На нашем случае. То есть они реально все знают но просто они об этом не говорят когда начинаешь копать, выясняется, что ну, и знакомые, и коллеги, и друзья они знают, э, все, что с нами происходит но как-то это не говорят ну, у нас экзотическая точка зрения никому она не нравится ни, ни, ни друзьям, ни врагам ну, а вот сейчас, получается, 15 числа будет вот этот вот э, допрос, это слушание, да, получается, будет у вас, нет, нет, или это допрос. допрос? у меня будет допрос по Я должен буду предъявить какие-то, ну, в общем, какие-то э, доказательства, которые потом в суде будут рассматриваться, когда будет решаться, отэкстрадировать меня или нет. Ну, то есть, у меня будет возможность на допросе подробно заявить ну, я преследуюсь, почему я считаю, что это политические преследования, а не какие-то еще и так далее. То есть, получается, вам там нужно будет дать оценку э, вот тому делу, тем делам, уголовным, которые ведутся в России, а и, соответственно, как бы на... Ну, то есть, и это, по сути же, есть в чем-то ответ на э, вопрос, как бы... Ну, то есть, что, то есть, ну, вы заявляете, что это политическое, как бы, дело, да, но при этом, как бы, не... И, Видите, возможность просить э, статус э, политического. Тут тоже странно, тоже возникнет.. Вообще наш случай такой, он может прецедентный в каком-то смысле. Может быть, он что-то даст на будущее, я надеюсь. А, потому что э, политические дела бывают двух э, видов. Когда человека действительно преследуют за его политический взгляд, такие есть случаи. В России таких мало. И, наконец, когда. Э, на человека заботится статья по уголовная статья, которая прикрывает на самом деле политическое преследование. Вот это во всем мире очень хорошо развито. Большинство кейсов таких. Твоя задача в данном случае, ну то есть тебя преследуют не за политическую статью, а, допустим, за хулиганство, или за пользу государственного имущества, или за нападение на полицейского и так далее. Формально ведь это же уголовная статья. Нельзя нападать на полицейского. Это Серьезное. Это, Тяжко, статья моя задача в данном случае доказать, что они воспользовались такой возможностью, а на самом деле они на меня, на меня преследуют за мои, мое политическое инакомыслие. И риторика, которая сейчас по Бренски. Да, в нашем случае политического инакомыслия это нет. Оно, может быть, когда-то и прослеживалось, а с течением времени... И, ну, она Но она исчезла. Исчезла. И получается, что, что я должен доказывать. Есть, да я нет, либо, я не должен не вернуться, не. К, либо должен вернуться к старой риторике. Я говорю, что никакого подобного, вот на меня напали полицейские не потому, что я себя плохо вел, а, а потому, что я там читаю, что Жинкоровал и так далее. Ну, Кстати. а вы этой риторике, получается, отошли. Это уже как бы внутреннее какое-то, то есть, убеждение, это развитие. -то, то есть вы пересмотрели. То есть такая же риторика присутствовала, и я предполагаю, что это было ну, э, э, искренне, да, <смех> на ну, вкладе? Столько говоря, такая только не присутствовала, но в нашей группе действительно были люди, которые э, всерьез э, считали себя, э, я не буду употреблять слово диссиденту, но всерьез считали себя оппонентами власти. Да, там была часть художников, которых больше интересовало делать, а, художественные вещи в политическом поле, ну то есть можно, допустим, заниматься пленерами, там рисовать деревья, можно ничего делать, можно делать перформансы в театре, там до гола, обливать себя там или там я, не знаю, а, а можно, можно врываться в общественное пространство, вот здесь допустим, тоже бегать в в театре на 4, или там, на улицу, пытаться всех писать, да, а можно работать в... С, с политическим дискурсом как с материалом. Да? При этом художник не обязан занимать какую-то из сторон. Он может не занимать. Лучше, если он занимает, тогда это, это высказывание, будет, высказывание будет четче. Ну, будет понятно, да, против кого, за кого и так далее. Но в принципе может художник может в принципе, работать с политическим, как с материалом, не придерживаясь какой-то точки зрения, не считая, допустим, кого-то там тираном, а кого-то наоборот борцом за свободу, просто создавая ситуации, в которых тот или иной случай будет раскрываться или, допустим, доводиться до какого-то абсолюта или абсурда и тем самым возникать интересное, интересное, новое событие. Ну вот наши акции они во многом были такими. Я не говорю, что они у них не было политического потенциала или даже протестного был, но пытаться все это вот уложить в это русло. Вот против этого мы начали здесь начали здесь возражать и это вот столкнулись с тем с непониманием получается но не а? то что непонимаем мы столкнулись с, с агрессивным да? отрицанием нашего права ну на ну, скажем на некоторую художественную глубину высказываем то есть если ты из России то ты железно железно должен говорить только одно Знаешь? получается ну на ну это интересно, просто как бы я я знаком с, с, с акциями, которые вы проводили и так далее. и Получается то, как вы сейчас это, ну, об этом э, сказали, это как бы интересная интересный, интерпретация. Ну, то, а как, авторы, в смысле, это как взгляд, что получается вы э, просто вы, сказать, как, провоцируете. какая-то бумажка, то есть вы, вы создаете какие-то ситуации, какие-то условия для того, чтобы э, проявилась какая-то просто э, сторона, допустим, скажем. я Сейчас это все теоретические разговоры, которые... Набрать. то есть ну, да, да но вы тем не менее же допустим выбираете какие-то болевые точки и это имеет наверное какую-то какой-то концепт и этот концепт он далек от какого-то политического высказывания более это... здравомыслящая часть западного общества видит нас именно таких они делятся на два на два эта точка зрения она и условно можно разделить на две части первое говорит подождите они делают то же самое что делали но теперь не в России а за пределами. Они делают то же самое. Они остаются теми же художниками, с той же искренностью, с той же какой-то эм, э такой да, уже, крайней упертостью, которая -то, им только вредит. Она make. им вредила в России, она им вредит здесь. Отстаивают вот такую точку зрения. Есть такая точка зрения. Вторая точка зрения, допустим, а, а, есть люди, которые всерьез думают, что мы такие как бы артицыгане, что мы просто абсолютно несистемные люди которым даже если все дай, вот этот цыганин, если все дай, да, он все равно он не изменится, он цыганин, все другой культуры, нам все дай, а мы все равно э, уйдем, там, сбежим и так далее. Мне кажется, все это очень приблизительные э, попытки э, э, э, э, теоретически э, понять вот этот сложившийся феномен. Серьезно говорю, Я, мне нахер это все не интересно. Я не пытаюсь там доказать, какие чехи мы или какие во Франции все лицемеры, какие в Италии все фашисты. Да мне насрать вообще. Но, тем не менее, трудно отрицать, что живя ту, ведя ту жизнь, которую мы ведем, мы.. С, мы ну, как бы подсвечиваем эти моменты. Ну так вот конкретно сейчас тоже, мне кажется, что у вас. Да, по сути, нет, ну, не можем таким то... образом, чтобы подсвечивать один из, на самом деле, очень, ну, такой из болевых точек, которая сейчас сильно ну, обсуждается, и в Чехии как бы, ну. Да, она бы имел, такое точку зрения имела бы право на существование, если бы мы это делали специально. Условно говоря, если бы мы это нападение спровоцировали. Да. То есть, если бы я сказал, хозяин, слушай, давай сделаем вид, что мы уезжаем в Швейцарию, пойдем к юристу, начнем что-то там пиздеть, Наверное, а, а, на само, да, а на самом деле попытаемся спровоцировать наше задержание на прям, а, в там за пять минут до отправления. Это было бы оправдано. Так можно, кстати, делать. А, можно нарываться. Но, на самом деле, мы же так и не делали. У нас действительно не было цели. У нас действительно была цель съездить в базе или там поговорить. Мы там долго искали в писку, это так сложно, потому что нас в Швейцарии ненавидят. И вот это вот я сейчас хочу сказать, что эта точка зрения получается, как-то не укладывается. Нет. Некоторые реально думают, что мы вот смотрим и думаем, ага, сейчас я там им покажу все Ну, На самом деле нет, но и в нашей ситуации это практически уже невозможно. Мы просто уже это. Знаешь, как человек иногда там после нокдауна встает, но он уже не боец. Ему можно еще раз ебать, он уже не встанет. И судья грамотный, он останавливает матч и присуждает победу. Он не ждет, когда его там добьют, да, если не получилось с первого раза. И мы, по сути, откровенно говоря, находимся в этой ситуации. Блядь, я не думаю сейчас выйти на улицу и сказать, что я опять увижу полицейскую машину и скажу, вы там ненавидите нас. Да вы, я далек от этой места. Ну вот, поэтому, мне кажется, эта точка зрения, какой бы она... Мне кажется, она не попытка теоретически охватить то, чем мы занимаемся, а просто попытка лицемерно закрыть глаза на проблему. А уж точка зрения про цыган, про арт-цыган, арт арт это совсем несостоятельно. Человек с детьми в последнюю очередь думает о цыганщине. С детьми он просто хочет, блять, наградить, прядь его отстали. По крайней мере, не мешали. Не говорю, там, помогали, там, но, по крайней мере, Не мешали. Ну, то есть, ну, там, а -а -а, не там насылали на тебя какие-то там инспекции, какие-то там а, ювенальные полиции, там, ну, хотя бы это я делал. Так а что, знаешь, говорят что это членение. И, во всяком случае, я вы, вы, вы, вы, вы. не стремился к этому опыту. Вы вы... Я бы без него прекрасно прожил. Серьезно, мне сказали, вот, допустим, когда я уезжал, вы, вы, вы, сбегал из России, и там, это, на самом деле, немножко не так было, но отдельный разговор. Если бы мне сказали, знаешь, через 4 года ты будешь там такое пиздеть, и берем так распечатку вот того, что я сейчас сказал. Ну, я бы сам... Да ладно, что-то не то. Но, менее не случилось. Ну, ну и, конечно, я просто не пойду. Я без этого опыта прекрасно бы разговаривал. Лучше бы я как какой-нибудь там, я не знаю... Ну, что-то вам не позволяет, вы не можете да, остались. Я имею в виду вот ситуацию, которая произошла, э, просто через это приступить. То есть это было бы каким-то лицемерием с вашей стороны или нечестным. Ну, в смысле оставить как есть? Ну, потому что, как бы, да, потому что это сейчас, как бы, ну, с, то есть получили плевок, да, или удар. И ну, вот ну, вопрос, ну, И ну, ну, а Плевок — это когда какой-нибудь там словист Томаш Гландс, Пишет статью, какие мы все, какие мы мудаки. Это чешский вот это, это, вот это плевок? Вот это плевок, да. Была такая статья после того, как вот они поняли, что мы не такие диссиденты, да, он выпустил статью, где там залез, а вот знаешь, этот человек, что него вот это было плохое, а еще в 2011 году, хуй знает кто, сказал вот еще, что они такие. Это был плевок. Но, по сути, то есть человек профессионал не может себе позволить такого материал откровенно, пропагандистский. но он позволил себе. Мы даже не стали на это гаража, ну то есть как бы ниже кризис. А это не тревог. Ну вы намерены как это бы просто может, да. выдавать огласки просто и об этом говорить. Полезно, я пробовал. Нет? Нет? А ну, никто мы... не слушает. Мы пробовали, знаешь, мы просто не Каза написала давай, давай. везде, где смогла. Ну, кто-то вообще никак не вырос, кто написал. Кто-то написал, это их очередная акция, они все выдумали. Ну, в основном дело, вот я об этом как бы, то есть, что... Вот эти обстоятельства со они как бы могут быть интерпретированы со стороны, как, не знаю, как, как вот то, что, о чем вы говорили, замере... ну, намеренная какая-то, не знаю, про -про... намеренная такая провокация для того, чтобы, ну, и так далее. Просто, если вы будете в этом продолжать, то это мнение как бы, оно может усилиться, и это может повредить вам в реальных каких-то, ну, вещах, то есть... В плане того, чтобы это вам в ваших же интересах, чтобы это все, наверное, немножко как бы успокоилось и решилось положительным образом. Я имею в виду без политических уровня. Да нет, это в любом случае уже на политическом уровне решается. На самом деле политика. Вы считаете, что это как бы уйти немножко это все дело притопить не удастся? Новый каким не, ну вот, допустим, э, ну это, это, это, наверное, это, наверное, чревато какими-то компромиссами. Ну то есть в чем-то. Ну то есть, допустим, компромиссовый с собой в случае, если, допустим, не, ну то есть, вы пытались уже это решать, поэтому. Ну то есть это можно решать еще каким-то другим может, образом. То есть найти юриста иного, попробовать, допустим, вот пойти туда с, с камерой и просто с этими людьми пытаться. То есть что-то более активное, вот. Но это как бы это это вам помешает. Ну, не думаю, что помешает. Кстати. Я И думаю, нет, вам нет, камеру нет. сломать. Ну вот интересно, сама... нет, так просто это уже другое. Они как бы, то есть я тоже здесь, ну, то есть не, не имею сейчас по гражданству. Но это уже вот это интересно, это немножко другие последствия может. Я не верю, что можно найти единомышленников, но если вы хотите попробовать что да, что-то. я просто зорис покажу, потом. Меня тебя... ставит Скажи, смотри, смотри, что... смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри,